Пишите ситуацию, что беспокоит паспорт, дадите. Беспокоит спина. Uh -huh. Сам низ, там, около И стреляет вот сюда. Лежишь, когда просто, даже просто на спине. Не имеет правую ляжку. Uh -huh. Левый поменьше, а правый вообще сильный, И шея. И стоишь, когда долго, вот, особенно занимая на работе, вот, полусогнутым, Ступает так, что прям потом не соки, вы, соки вам приходится с полусогнутым новым. Ну, да, у меня подметр 90-180-180. Сколько вес сейчас? 130. Uh -huh. Когда это началось? Началось uh -huh. давно, лет 10 назад. Uh -huh. Там <coughs>, таскали нас дом строили на острове. 30 дубовые. Сорвался сильно в трех местах был. А раньше я еще, еще лет 20 был яму поэтому вот в тоже там. Да. Сорвал. Я один его выкопал, один я вот сам выложил стену. Влад не остался в сам. Сам выкопал, сам сложил, сам остался. А батя с дедом только убил, это сам землю вывозил. Понятно. Это сколько лет назад с это был? мне 20 было, это 25 лет назад. Ну, так говорите, 10 лет назад сорвал. Вот здесь назвал конкретно. Сидит. Это конкретный совал. Сейчас еще, сейчас покопаемся в детстве, сейчас еще что-нибудь расскажем. Там бреван таскаю, вот такие там с меня. Сначала володку спускаю, а потом вверх поднимали, там метр четыре подъем. Ну, это ваш дом на, на острове ты, или товарищу какому-то помогать? Да, вместе строили, а потом разосрались. Дело обычное. Давайте сначала начнем. <кх> а, Главные боли есть? Есть. Главные боли в какой части головы? самом здесь вот и так А когда не возникает? Когда что-нибудь, либо как он в либо как он.. Ну, да ад, на погоду он тоже погоду, реагирует. Да, вот. Сегодня вот пил только цитрамон. К вам выезжать, полседьмого выехал. Ну это вот сколько раз в неделю болеет. Болит? Сколько ну, может болеет? каждый день. Я у меня цитрамом пачка так вот, а может вообще по нескольку недели. Мы еще вот это ему кололи, обезболивающее. Угу. А когда? С недели три да. Да. назад. Это у второго у нас уже? Первый на месяц хватило, а второй на неделю. Угу. По Понятно. Если позвонок не ставишь, Боль то боль-то это... Как вы убиваете просто нерв? Ну, да. И плюс эти все средства, они гормональные, то есть это как бы ничего хорошего в принципе нет. Дальше головокружение есть? Нет. А, в глазах, с глазами как зрение? Близко плохо, а назад очень хорошо. А, а сколько единорога? Очень тяжело. Почти. Минус полтора, да. А ночью даже это, в это сумерках стреляй, нахуй. Спокойно. Еще раз. В сумерках хорошо вижу, даже стреляют. Охотник стреляют. А, да. угу. а, а внутриглазное давление такое, как будто на глаз что-то давит или Нет. как будто мусор в глазах, такое ощущение бывает? А. Звон в ушах, свист есть. в ушах? Есть. но есть он. Постоял, даже не замечательно. А, шея болит в каком месте? Прямо да, вот к черепу. Да, а, вот, а, вот. Ага, вот сюда, 6-7. Да? Шея болит когда? Ну, когда... Не, не обязательно, когда вот... вот если голова в наклоне, раз. да? Да. Это сколько времени нужно так просидеть? Ну, сейчас где -то. Потом начинаешь. Ну, все. А если ехать далеко? Ну, вот сейчас ехали, вот, часа три ехали. У да. меня тоже руки вот так вот. Массирует, крутит. Можешь Дискомфорт в запястьях или в пальцах самих? В запястьях, но в кисть. Это если за рулем долго ехать, да? Да не знаю, сейчас только ощутил. Сидел, крутил. Музыка ее смотрит, и говорит, что танцевешь, что ли? Крутит, одну, друг, а не обращать внимания. Болей столько уже на эти вещи не обращать внимания. Между лопатки есть дискомфорт? Грудная часть здесь, здесь. Ну у Но него операция, операция была. на сердце. Операция был... на сердце какая? Парксизмат хикардия. Uh -huh. Это когда было? Это было. 90... 18 лет. 92-м, 90... по-моему. 92. По 92 18 лет это встретил. А после чего это у вас врожденный? Врожден. Или приобретенный? Нет, ну, вам получается, что поставили? С клапаном, что Нет, пучок Кента uh -huh. uh -huh. вот, вот, прижигали. Самое, как он. вот по синдром uh -huh. Прижигали сначала один пучок. Уже была присерная эта хикардия. Желудочки. То есть, а потом, когда сделали, стал прийти еще присердной. Там была, оказывается, два пучка. Второй операцию делал через паха, через шею в зонт в отделе. Uh -huh. И уже так прижигали. Vale, vale. uh -huh. А после этого на сердце жаловались? Да это с аритмией бывало, бывает сбой, и опять встает на месте. На нервной почве, наверное, да? Сейчас, наверное, Сейчас, походу, с весом, Сейчас гиллок. Походу, с весом, бывает, когда устаешь, хоп, и ритм пошел сбиваться. Сидишь, отдохнул, пум, все нормально. Смотрите, ниже лопаток, но выше поясницы, вот середина спины, есть дискомфорт, когда стоите долго или сидите? Нет, в основном здесь Само вот поясница, тут, да? вот крестятся. Получается. Вот где ремень проходит. Угу. Получается, а оно локально идет или ягодицы в ноги стреляют? Стреляет по ягодицам, по ляжке. По и, правой, ну, крыль, да? Да. И уходит даже до щековой. По левой меньше. В основном по правой. Даже ночью спать. Ногу ложишь, ложишь, ложишь, ложишь. Прям. По ядру по внешней части или по внутренней? Здесь по, по внешней, по внешней и по, по икре тоже по внешней. Прям как будто жил там. Тут. С левой ногой такого нет? Тянет, но меньше, очень мало практически. По сравнению справа вообще практически нет, но есть. По сути дела уже будет. Больше двадцати лет, да, то есть mm -hmm. межпозвонковые диски, они просто уже поистерли. Сейчас вот посмотрим, просто вам покажу дальше. Ну это я просто по состоянию mm -hmm. вижу сейчас, я вам расскажу, покажу все. Следующий момент. Колени, как себя чувствует? Болят mm -hmm. у него колени. Они когда стоишь. говорит, я говорю, что ты массируешь кости? Когда стоишь, долго стоишь. Долго сколько? Ну, часа два-три, бывает, на рыбалке стоишь. А они больше с внешней или с внутренней части поля? По бокам. Как вот ну, а. под, как бы под чашечкой. Точные пузырь тоже плохо. У меня суставная жидкость и прочистки нет. Ну-ка, поставьте ровно на пол. Второй тоже. Есть. Сказка, что есть? Касты, да, уже да, сказали. А, а лезги есть на что-то? Ну на что-то есть пищевая. Не по... тоже, На левый спирт я точно знаю, что есть. Потому что еще когда в 90-х годах водку давали, угу. сам, возьмешь какую-нибудь паленку вот пятнами, таким, и задыхаться начинаешь. Еще мы тоже На взорвали. водку аллергия? На, на спирт какой потому что всего тогда брали этот как На он. водку, да, ему плохо, он выходит, на, брали, выходить не может. Самого брали торт обыкновенный, йогурт твой. У -у -у -у. И торт поел, такая же да. Просто... Да. То, ли, то потом это Потом с юга привезли эту красную какую-то настойку тоже ты ее рюмку выпил от нее пошла крепкие сам... напитки да не крепкие а крепкие. вот что-то вот с пищевой как вот что-то добавки какие-то Какие вот. ее, значит Сына, ты пьешь тоже типа вот ходишь болеешь не умничай. Не привыкли не жаловаться да? Не позволяйте себе расслабляться, работайте на максимальный режим самоуничтожения, правильно mm -hmm. Получается, работайте, работайте, но уничтожайтесь, самоуничтожайте, ну так гимнастику не делайте, не расслабляйтесь, что такое, что, что для вас расслабление? Расслабление? На рыбалку сидеть отдохнуть. Как часто это бывает? Очень редко, ну может быть за лето, ну сколько, ну раз, наверное, 5-7. Понятно. А за зиму? За зиму почти Лет каждый выходной. Лет был давно. Мы по осени в на охоту ездим. Почти чуть не каждый день. Но у нас там рядом прям. Это мы в прошлом году, в апреле делали. Ну, они пишут уже, остеофиты есть, да? То есть остеофиты – это наростки кальцинатные на звонках. Это как раз дисфункция печени. Печень плохо работает. Жирненькую видим, жареную любите, я у него есть жога, но то не есть вот, и, ну, Суть такая, что надо пить э -э, вот того, гипертрофированного Суставные щели сужены да? ну, Давайте так, предварительно, смотрите а -а -а. То есть, Даже вот, вот манекен, да? Mm. То есть, вот, наклон маленький, то есть такой большой угол наклона, видите, крестца mm. А теперь, если на ваш посмотреть, он у вас почти параллельный земле то есть, грубо говоря, вот эта часть у вас из-за перенапряжения поднялась аж вот так. Это раз. И, соответственно, она, вот этот вот пятый позвонок, они, вот он позвонок, вот крестец, да, вот он должен быть так, он у вас поднялся. Так, соответственно, они соприкасаются. Вот у вас нервозачимляет. Это раз. Пятый позвонок, он не столько вылетел, сколько вот этот крестец приподнялся. Это раз. Второй момент. Вот эти позвонки, они это действительно вылетели. Это тянули тяжелые. Mm -hmm. Правая мышца перенапряжена, да, правая мышца перенапряжена из-за смещения позвонка влево, здесь верхнего, получается вот они два разгибателя головы, то есть, mm -hmm. вот, ну, две мышцы, да, вот они здесь находятся, на которых держатся, то есть, основные разгибатели, у вас левый получается умер, голова держится в основном на правом, у даже вон тут смещены эти, здесь горб у нас большой, да, более сильный да он болит смотрит. как раз куда же вот здесь у нас все у нас вышло на 12 1 2 3 12 грудной 1 2 3 лесничный и крестец ну, вот идем сюда просто покажу Насколько разница, видите? Он хромает только Почти два сантиметра, да? То есть у меня две фаланги пальцы. Я сейчас буду точки нажимать по десятибалльной шкале. Болезненность мне называйте Десять это нестерпимая боль. Ноль это просто нажатие. Оценка. Троечка. Оценка. Так же. Оценка. Ноль. Оценка. Троечка. Оценка. На четыре. Оценка? На троечку Оценка? На пять Оценка? На шесть Весь полотен какой, оценка? На четыре. На, на оценка? На, меньше, сейчас на двоечку Весь перегруженный, да? Оценка? А, больно Сколько? Штук семь Оценка? На пять Оценка? А, на восемь где-то Оценка. Такая же. Веда. Легкие-то не работают совсем, а? Вера. Вот это горбик здесь у нас. Вдох. выда Вдох. Свистит. Да у него проблема такая. Он э, легкий, не знаю, процентов на 20, но он работает на 30 только. Веда. Вдох. Нервничает много. Парень, ты национальный Да? Национальный. Он Выдох Он эмоциональный, но держит в себе а Расслабляться не умеет Выдох. Вдох Вдох Вдох Вдох Вдох Здесь вправо сместились позвонки Вправо Здесь чувствуете дискомфорт Есть чуть-чуть? Mm -hmm. Здесь влево Влево Влево Влево Влево Поэтому все позвонки влево. Шестой, седьмой вправо, а, с первого по пятой все влево. Поэтому у нас идет организм. Мышцы компенсируют. Да, вот она Здесь мышцы нет, а здесь пит напряжение. Да? Вот, видите как? Голод так то да. еще поворачивается в А у него вся вот здесь вот весь треугольник, вот этот. Вот, вся правая сторона у нее перекошенный. Представляете. Вот, куда а, не ваша, не нужна. А, вдох глубокий. Чуть-чуть потянем, красивую шейку вашу. Вдох. Расслабляться не умеют, зубки жаль. О, хрустнул только шее или грудно-отдел поясничный? Шея. Ага, дышать, дышать. А -а -а -а. <соединяющий> мышцы кирпичная как стальные стросы. Вот она Встает потихонечку Ну-ка да? пускаем. Пускаем. Вот она Умничка Все, сейчас легче стоим Давление сколько скачки? У него сейчас 120 Нет, забыл Отпускаем голову, у вас голова 5 килограмм весит Я должен чувствовать этот вес Вот умничка Вот сейчас резко легче станет. головные боли и переживательные ваши боли вдох глубокий все еще пускай еще раз ну-ка, ну выдох, да, слышал слышу, слышу. Давай, выдох. Молочина, еще. Вот он, уничтожи. Вдох. Вода. Все срослось тут. У нас по жидкости в организме очень большой. Как работать? Да нормально. Не проверял, поэтому не нормально, да? А пиво переваривает. понял? переваривает, понятно. Вдох. Док. Вдох. Нас декабря уже не пью вообще. Как у... Вот эти все следы. Это вот как раз а, диабетические моменты, да? Чем близкий к диабету. Да, мы не сдавали ничего. Надо сдать, наверное. Конечно, надо. А, Мышцы-то умерли у нас. Косых мышц-то нет, не кажется совсем. Дай вдох. Молодец. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> Чуть-чуть мышцы так потянем. <сосы> Куда крутимся? Всё, волнечко. Всё, втянули. Поверяем. Всё, как в учебнике. Весь. Дюмчи. Помните пятки какие ну, ниже было да, ну, Все одинаково Дышим глубоко, размеренно, концентрируемся только на своем дыхании. Мне нужно расставить у вас позвонки, увеличить расстояние между позвонками. Потом мы их повернем, чтобы убрать ваш сколиоз. И потом поставим на свои места. Вдох. Вдох. О, у меня нервная система просто не в порядке. У меня детки выдерживают это все. И я с ним очень нежен. Еще раз вдох. Вдох. Ай, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши, дыши. дыши. Все. Потом мышцы смотрю, расслабились сразу. Дыши. Хватит кряхтеть. Дыши. Вдох. Выдох. Все, умница. Вдох. Все умеешь. Все умеем. Хорошо, умница. Вдох. Вдох. Давай, дыши, дыши, дыши, дыши, не ай, а дышим, больно. дыши, я знаю, что неприятно, просто Мне вам особенно неприятно, там больно. А сразу мышцы как расслабляются, звонки то все сошлись, Жень, потом легче будет ну, Не надо больше разговаривать, ему и так неприятно, больше не звука от вас, вдох, выдох, выдох, еще, выдох, ну не так, уже хватит клектить, уже профи... для профилактики просто. Вдох. <связывая> Все осталось, мой дорогой, три штучки осталось. Все, заканчиваем. <связывая> Я конечно ждет. Конечно ждет. Выдох. Столько лет мышцы в напряжении. 20 лет мышц в напряжении. Все, давай, давай. давай. Слава. Все, молодец. Все, два позвоночка осталось мне. Один позвоночник, вернее, один и кресте Да, вдох. Выдох. Все, у вот, нас. Ось наша злает наш крестец. Вдох. Выдох. Все, дышишь. Ай, больно. Вдох. Выдох. Больно. Давай, дыши. Выдох. Сейчас мышцы расслабляют, все сразу пройдет, Ай. да? Вдох. Выдох. Так молоточек подвесом под своим. Даже сил не предлагаю. Выдох. Ладно, сколько дадите, столько дадите. Да, вдох, выдох. Все равно легче будет. Вдох. Выдох. Умница, все, ноги заработали. Отлично. Вдох. Выдох. Опал. Кость пыл, Ребра увидел. Оказывается, у нас ребра есть под всем этим. Думал спазм. Думал, такой плотный сало. А нет, это мышцы в спазме. Потрогайте, потрогайте просто ради интереса. Смотрите, ребра. Вы их недавно не чувствовали уже, да? А здесь смотрите, какой мягенький. Жень, ты молодец. Жень, молодец. Что, а Видите, как мышцы сразу расслабились? Позвонки чуть-чуть, всего лишь раздвинули позвоночки. Здесь все вырвал. Здесь да, позвоночку. Ну, смотрите, я вам так скажу. То, что в пояснице основной боль есть, сейчас мы ее убрали. Другой момент, что, вернее, то, что в ногу стрелял, Сейчас поясницу мне нужно убрать, вот эти вот три позвонка поставить на свои места. Здесь неприятно, поэтому давайте уж как-нибудь, как говорится, полторы минуты позора и золотой ключик у нас в кармане. Да? Сможем? Не знаю. Давай попробуем. Да, да, нет, нет. Вдох глубокий. Еще разочек. Ай -ай! Все, молодец. Все, все. все. больше всего. А вы мне больше не дадитесь. Все. Грудной отдел вот не трогал. Здесь напряжение еще есть небольшое, да? Ну а здесь зато все. Он вот годится, все мягкие сталь. Все, отлично. Поехали. Нажимая точки. Это с учетом, чтобы мне не дались толком. Нажимаем точки. Давай посмотрим, что у нас осталось. Оценка. Оценка. Выключите, пожалуйста, телефон. А? Оценка. На двоечку. Оценка. Ноль. Оценка. Ноль. Оценка. Ноль. Оценка. На троечку. Оценка. Так. Же. Хорошо. Оценка. На троечку. Оценка. Ноль. О, оценка. Ноль. О, как здорово. Ну-ка, здесь. Так. Же. Отлично. Здесь. На а, здесь? Так же. Прекрасно. Неожиданно. Неожиданно прекрасно, не обманывайте меня. Ну, здорово. Этот горлик сейчас немножко уберем. ну сюда. Здесь рука не заходит у нас совсем, да? Здесь вот у нас. Здесь болезненности нет, здесь просто электричество немножко жахнет. Вера. Еще раз. Вера. Ах, руки, руки. Сведе, да, стрельнул по рукам, по ногам а, Не надо больше Все, все, последний нет. Слышь меня? Если я не доделаю, кровообращение нормального не будет Вдох, выдох Все, такое. Вдох, выдох Еще раз, выдох Голову вниз, а теперь толка вверх Толкай, толкай, толкай, Вот умничка Там-то большой, а мышц-то нет совсем а, Два, Три, четыре 5. все, болевые закончились у нас. Косты мышцы немножко втяну. Руки за голову. Замок. Замок. Вдох. Баря. Проверяем. Пускаем, пускаем, пускаем. Вот она, все больше не идет, да? Все, уперлось. И только вот здесь наверх чуть-чуть поднимается, и то плохо, да? Ах ты. Натиграл стежести. Ремонтируем. Да, да, да, да, не заламывается, да? О, угу. Ну, чувак, я правильно. Ну, чувак, ну так все. Вдох. Вдох. Рукой водим. Дышим. Давай. Еще. Мышцы, да. Еще. Нас север просто мышь туда. Больно. Больно. Три. Конечно, больно, я ж тяну ее. Четыре. Стресс, это же на нервной почве только. Вот это только нерв Шесть Больно. Семь. Восемь. Молочка. У кого нервы в порядке, там вообще не больно. У кого нервы подорваны, всем очень больно. Да <сих> <сих> еще был, на меня? Да охрененно. больно. <сих> больно. <сих> Блин, тяжелый же парень. <сих> <сих> больно. <сих> все, все, все, все. Закончит, ля. Проверяем руку, как она крутится у нас. Пускай. Вот она пошла. Сколько лет не шла? Не знаю. Никого не видно. Он еще борется со мной, еще уворачивается. Вот как. Вот как должен ходить. Ставной жидкости нет почти. Жел очень плохо работает, желчегонные надо принимать. Хотя бы ягоды шеповник пить. Угу, Каждый день с утра с ночи столовую ложку на стакан вот на такой. Угу. Кипятка налили, блюдечко накрыли. Угу. С утра на голодный желудок. Чуть-чуть подогрел, горяченькая. Или кипяточка добавил, или в микроволновке прямо на 30 секунд. Угу. И тепленькой выпил на голодный желудок. Желчи выйдет вся. С утра просыпается головных болей нет. Лук уже нет. Уже нет. Боль бывает. Наживайте, спите? Нет. Вот с утра может быть как раз и желчная боль. Все, младшина. Вдох. Лара. Все, младшина. Все, расслабились. Шесть, два, три, четыре, пять. платят. Все. Вы знаете, вы, вы живете по такому принципу, я пытаюсь, пытаюсь уничтожиться, но никак не получается. Вы задумайтесь, может, вы не тот способ Вот, Это шутка, конечно, но просто, да, так и получается. Получается, что домой приходишь, так, часов 9 здесь. Ну, в том-то и дело. В том-то и дело. Пытаешься какую-то копейку выбить, какую-то что-то заработать там и так далее, но... Говорю, больной никому не нужно. То есть, Нужно делать, да. Вы, я так понимаю, все равно на себя больше работать mm -hmm. Нет? Ну когда как. Ну у меня и так нормально получается Ну, плюс. Он работает сюда. Ну, работа, да, ну просто я, я к чему? График можете более-менее выстроить? Нет, у меня свободный Но я говорю, что вечер вы можете себе любимому, то есть чтобы на упражнение будет днем. Вот. Я вот сейчас на работе. Такой спазм по всем мышцам, но он был, я сейчас убрал, но не все, потому что вот грудной отдел я просто вы мне не дали сделать, честно говоря, я чуть-чуть вам позвоночки раздвинул. Здесь не до конца доделали, да, поясничные поясничный, я вам, части, то есть вот должен быть анатомический прогиб, у вас здесь был горб, вот, тут по снимкам видно, соответственно, это вот все торчало, это у меня получилось, это получилось, шея у нас все с вами идеально, получилось, сейчас вот у него то, что горб был, сейчас у него mm -hmm. через две недели пропадет окончательно, потому что, когда позвонки смещены, они получается жир начинает цепляться за гор. И получается, обрастает фиброзной ткань, называется, да, обрастает жир. Вот, ну, когда ставишь на место, вот женщин особенно, у женщин другая, не как у мужчин структуру жира, да, у женщин чуть ну, полненькие кто есть. А у них прям ставишь, и через две недели у них прям ямка образуется. Интересно, жиру не за что держаться, и прям этот, он рассасываться начинает. Дальше у вас большая проблема с дыхательной системой. Найдите видео такое, вимхов. Дыхательная гимнастика. Прям наберете это в YouTube. Вдохните глубоко. Выдох. Легких процентов на 20 работы. уже не ничего. А вопрос не в этом. Вопрос это в нервной системе. Смотрите, если вы понаблюдаете за новорожденным, за малышом, вот новорожденный он дышит идеально правильно. Он дышит животом. У него ну живот да. раздувается. Диафрагма... Это называется диафрагмальное дыхание. Вот малыш дышит идеально правильно. Со временем мы начинаем, у нас подрывается нервная система, не мы нервничаем, где-то. И вот есть такое русское выражение «от страха в забу дыхание сперло». Да? То есть да. вот тогда, особенно там, или дерешься с кем-то, или что там, да, то есть ты увидишь, какой-то стресс выстанет, и как будто вздохнуть не можешь. Как раз идет спаз на легкие, вот у вас это давно уже идет. И у вас легкие работают процентов на 20-30 максимум. Теперь смотрите, как у вас должны работать легкие. Понятно, да? То есть, вот где-то сейчас процентов на 80. Просто я каждое утро уделяю этому час. Я пораньше встаю и просто лежу на полу и час раздышиваюсь. Как понять, что вы Это нужно легкие надувать так, чтобы вы чувствовали немножко больновато. Первые три-четыре вдоха, немножко больновато должно быть. И потом легкие, они очень быстро принимают форму, и потом уже ну, 4-5 вдох уже не больно. Вот, как понять, что вы достигли правильного, да, у вас гипоксия, у вас нехватка кислорода и расслабление идет Соответственно, вы должны чувствовать такой покал, он как из баня Выходишь в снег, когда прыгаешь, да, то есть вот этот тысячу иголок в тебя, в миллион иголок втыкает Только ты чувствуешь на пальцах ног и рук Вот, вот такое ощущение, но оно приятное Вот, это означает, что дошел Я вот сейчас вот раздышался сегодня тоже, да, то есть вот я один раз вдохнул, мне уже я чувствую, да, потому что с кислородом организм насыщен Соответственно, у вас также это должно быть Проблема, опять же, не дышите, не расслабляется нервная система. Что такое нервная система, объясняю. Нервная система, вот вы человек вот, как бы с механикой, с инженерией больше, да, то есть такое. Вы, вот вам на вашем языке скажем. Нервная система – это электропроводка организма. Мы работаем все на электричестве, которое вырабатывает мозг. Ну, да. Это где-то до 8 вольт идет. Соответственно, все органы, все там сердце, чтобы оно сокращалось мышцы, да, это электричество чтобы там прокачивали, электричество. 17 сфинктеров у вас в кишечнике там есть, да в ЖКТ вашем, да, там, вот, чтобы желчь выделялся пищу вашу проталкивают. Их 17 вот сфинктеров, они проталкивают пищу там какие-то, выделяют гормоны, выделяют ферменты, бактерии и так далее, да, то есть вот у вас их 17, конечно. чтобы они все работали, это нужно электричество. И это электричество должно идти правильно. Основная кабельная система, основная магистраль, это спинной мозг. Спинной мозг находится в в позвонках, да, вот у вас, особенно в шейном отделе, было там смещено, да, вот 6-7. чувствовали, когда я нажимал, помните, пальцем, да, то есть у вас болезнь была 6-7. Потому что они вот были вылетевшие вот эти вот два позвонка очень сильно. Соответственно, вот у вас мозг, э, спинной канал, да, вот он у вас здесь вылетел, сюда, сюда сместилось. Сейчас я вам его настроил. Вот. А, получается так, что сейчас электрику настроили все. Сейчас по-другому немножко начнут органы работать, по-другому спать начнете, по-другому э -э, нервная система пойдет работать. Да? И э -э, вот через дыхательно надо помогать. Когда ты нервничаешь, у тебя спазмируются легкие. Когда ты дышишь, раздышиваешься принудительно, у тебя идет расслабление. Ты вот это вот запускаешь через вот это дыхание, ты запускаешь эту электрику. Нам сейчас надо просто.. Я сейчас все выстроил. Механику я вам выстроил. Конечно, вы мне дались не полностью, к сожалению. Но вы такой эмоциональный, вы в себе все держите.